16 по 18 февраля на территории детского оздоровительного лагеря «Пламя» города Казани была проведена школа просоюзного актива «Золотой актив», в рамках которой состоялся конкурс «Лучший профор», Казанского федерального университета. В течение всех дней были проведены мастер-классы по подготовке и проведению социологических опросов по информационной работе органов студенческого самоуправления и схеме мотивационного выступления. Финалистам конкурса «Лучший профорг» предстояло на протяжении трех дней справиться с пятью испытаниями. Инфографика, автопортрет, социологический опрос, блиц и сюрприз, где необходимо было проявить все свои умения и навыки, а также достойно представить себя свой институт и работу в профсоюзной организации. Посетив мастер-класс «Интервью», где они научились не только правильно задавать вопросы и отвечать на них, но я оцениваю все сказанное респондентом. Ребята успешно справились с последним этапом конкурса в этом году был большой конкурс, было несколько человек на место. Было не так просто попасть в эту школу и стать конкурсантом конкурса. Хотелось бы, чтобы после этой школы наша та семья, вот большое студенчество Казанского федерального университета, те лидеры, которые здесь сформированы, они действительно вели наш университет, наше студенчество в направлении, в достижении новых результатов, чтобы реализовывались новые проекты на благо студенчества нашего университета. На торжественной церемонии закрытия школы «Золотой актив» 2017 года были подведены результаты, выявив топ-15 лучших активистов данного мероприятия, а также победителя конкурса «Лучший профорг КФУ». Так, звание лучшего профорга получила Алла Бросимова, студентка Института социальных философских наук и массовых коммуникаций. Это очень для меня радостное событие, тем более в начале года, то есть так начать год 2017, я думаю, что дальше он пойдет, теперь вместе с правковым все дальше лучше и лучше. А эмоций на самом деле много, здесь чувство и благодарности, и чувство ответственности теперь большое. Елизавета Ефтефеева, Ольга Солюкова, Ильнас Габдрахманов, Универньюс.